Всем привет дорогие друзья, с вами Блокчанн, мы продолжаем проходить игру под названием Five Nights at Freddy's Security Breach. В прошлой серии мы уничтожали Монти, потом уже улучшали Фредди его деталями, так раз когти там что-то были, ноги там, вот, тапки я помню. Ух, пляха, нет, аккуратно иди, чувак. Потом после чего мы шли гонки Рокси, ну, наш Фредди сломался немножко, разрядился, сейчас мы его зарядим, так раз сядем и пойдем и разобьем ворота, потом там уже что-то будет интересно, не знаю. Мы на гоночках покатаемся, мы эту ирок ликвидируем, так скажем. А, ну, это все, конечно, уже будет в середине видео, скорее всего, следите поудобнее. Я всем желаю приятного просмотра и мы начнем. А главное, чтобы эти роботы, бляха, меня все не испортили. Так, низкий заряд, да. Ну как я и говорил в прошлый раз. Низкий заряд остался. Сейчас вроде подзарядился чуть-чуть. Так, 4,55. А почему 4,55? Подожди, вроде 5 уже было утра. Странно. Тут время идет как, как хочет, я так понял, да? Не как нужно. 4,55 всего лишь. Да тут уже, по сути, я уже играю. Ой, бляха, ты чё делаешь? Что творишь вообще? Фредди, ты меня сейчас та инфаркта доведешь? Что ты тут делаешь? Бляха, у меня. что он сделал сейчас, вот эта хрень? Лапка... Лапкой протер себе, да? Бляха, а у меня тут чуть-чуть, блин. Сердце не вылетело. Охренеть, ты так не делай больше никогда, пожалуйста. О, красавчик, пошли Да плевать, разрядится, не разрядится Мне главное, чтобы я дошел Какая-то сумочка Так, а я где? Окей, идем, Фредди Все будет в порядке Так, а... Может быть, зря, конечно, я иду А как я выбираться-то буду? Ну ладно, хрен с ним, уже разберемся там На месте Нам сюда, наверное, да? Окей, давай. Я помню, что-то мне здесь надо сделать было. Ух, бляха, ты пугаешь, конечно, жестко. Лучше бы он там, наверное, остался бы на поверхности. Что-то мне он здесь не нравится вообще. Сумочка, смотри, сумочка сумочках лежит. Интересно, что в сумочке этой? Золотошчастный победитель! Ох, бляха, ты что делаешь? Ты что, мим, ты охренел что ли? Че ты так выпрыгиваешь? А? Я читал вообще-то записку. Ээ. А, Че? Найти билет на танцы и принести голову робота в западный зал игровых автоматов. Да, это обязательно. А, и ты проверил гаражи? Какие гаражи? Гоночный трек закрыл их. А какие гаражи? Где ты гаражи увидел здесь вообще? На втором этаже что-то. Да тут закрыто, в смысле? Какие гаражи ты? чё, О чем ты? Это хрень ст ⁇ мная, то не пойду. Какие гаражи, Фредди, ты возле меня? Можешь подойти и мне, сказать, какие гаражи, где они? Вообще. А вот эти гаражи, типа? А какие именно? Э -э, ну ладно, сейчас проверим. Ух, бляха. Ну, допустим, а где? И что? Это вообще склад какой-то. Где? Как, где Что лежит? Я не понял. Что я должен вообще найти сейчас? Ну проверю гаражи. А что мне найти надо? Я не посмотрел. А, а, билет на танцы? В гараже? Что они тут забыли вообще? Что они здесь лежат? Билет на танцы в гаражах. Проход запрещен. Блин. Плохо. Ой, бляха, ты что делаешь? Хрена тень. Пошла в жопу, бест. Манифест. Устроила мне тут, бля. Фредди, спасай, пожалуйста, меня убьют сейчас. Фредди, спасай быстрее, она возле меня. Я свой, я свой, иди в жопу, мать, я свой, все. Мне надо вообще дойти какую-то хрень. Ох, блядь, она напугала, реально, вообще жлюто. А вот, кстати, этот и подарочек. Походу, здесь и билет лежит. Не, ну я не знал, серьезно. Хрен поймешь, почему здесь именно. Вот я должен все обыскать был, серьезно, сейчас. Чтобы его найти. Так, что сама дверь открывается? Что за бред? Серьезно, сама дверь открывается? Не, ну нахрен, мне не, не, точно не туда. Так, подожди. А где зарядить можно ее? меня он уже разрядился. Не, ну можно, в принципе, <coughs> быстренько подзарядить Фредди сейчас. Как вариант, кстати, звучит. Серьезно. Просто Фредди разряжен полностью. Это не хреново. Так, сейчас он, наверное, проедет, да? Все, я пошел. Все нормально. 5.15 уже, кстати, времени. Ну, мы нашли билет. Хорошо. А по заданию что нам? Вернуться обратно надо? Серьезно? Просто мы за билетом сюда шли, да? А, западный зал игровых автоматов? А где он находится? Западный зал? Где-то на западе, наверное. Ну, по сути, да. Где же он еще может быть? Западный зал игровых автоматов. Интересно. Ну это странно. А почему именно туда? Самый какую-то хрень надо идти, блин. Самую, блин, жопу мира. Именно в западный зал, конечно. Куда? Куда ты залез? Ой, бляха, ты собака такая. Пугливая, а? Блях, я уже вечно всех путаю, аниматроников этих, блин. Я думал, Рокси сейчас передо мной стоит на сохранялке. А, чего? Какие гонки? Я уже тут все сделал. Да не плевать, не буду регистрироваться. Я, я уже все сделал. Не-не-не. Ух, блях, это говно такое. Чё ж ты вытворяешь, то а? Я ж тебя просил этого не делать, а ты делаешь дальше, ну. Охренеть можно. Ты не можешь прятаться вечно. Могу! Я могу даже в... Фредди прятаться, ты даже об этом не догадаешься никогда в жизни. Бляха, ну хватит, я тебе говорю, это делать Хватит Меня это вообще пугает очень сильно Он, он делает и делает дальше это все Ладно, давай выйдем А то мне он сейчас разряется Неподходящий момент Хотя тут пару метров оказывается да? Ага, хрен ты дойдешь Пару метров, согласен так, западный зал игровых автоматов. Это где? Это там где-то? Не, ну я знаю, что автоматы вроде на третьем этаже. Ну как их вроде бы, я не знаю. Ну западный зал, это где-то здесь. Это же запад, наверное, да? Дожди, запад. Ну это слева. Ну там восток. Это точно. Слева, вот слева же, получается, запад, справа восток. Да? Сзади север, впереди юг. Вроде как-то так. Бонник. Бо -бо. Какой бо, Боулинг? Мне сейчас не до него. Там сюда надо. А, я должен остаться здесь, хотел бы к тебе присоединиться, но ты разрядился, да. Да. Уступать запрещено, но это не самое главное. Когда я стою на танцпол в западном зале хромат, я не могу. А, да? Блин, хреново. Но, скорее всего, сейчас самое сложное будет. Потому что, да, комната охраны. Весь диджей перед... хороший малый. Да я знаю, это я, да. Ты, ты уже второй раз эту фразу говоришь, ты уже надоел. Второй раз говорит эту фразу же, одинаковую, причем. А сейчас надо будет что-то, какой-то игровые автоматы что-то там сделать, я не помню. Ну он что-то, ну он сказал, получается, нам просто надо принести голову отнести, все. Прийти и голову отнести кому-то. Ну, в принципе, отнесем, в чем проблема, да? Согласен. В чем проблема? Хотя проблема, наверное, будет. Тад сохранять, да. Так, ты уезжай отсюда. Не надо наверх надо. Ой, сейчас будет жесть, я чувствую. Прям чувствую, какая-то хрень произойдет сейчас. Не знаю почему, но он сейчас мне такое чувствует. Какая-то хрена тень произойдет обязательно. Блин, сраная чика. Почему я к чике пошел вообще, я не понимаю. Мне рог не надо уничтожить. Ааа, бляха! Все, мне жопа. Но она увидела. Как? Нет, она слепая что ли, дурочка. Я просто я возле нее прошел только что. Я даже не Охренел. что она тут делает. Как просто. А пошел ты в жопу. Ведьма. Так, окей. А что дальше? Я не понимаю, куда идти. Пу -пу -пу -пу -пу -пу. Ну хорошо, я в центр пришел, молодец. Я вернулся обратно, офигеть. Зачем? Тут рок. А вот этот чувак, короче, меня бесит. бесить будет, наверное. От плена. ну реально в туалет придет? Ничего делать ничего? Я мужской туалет пошел. А зачем туалет мне? Мне жопа? У рубильник какой-то есть. Но я зато знаю, что тут рубильники присутствуют. Нет Не имеешь права. Я в тубзике. Я сру, все отстань от меня. На возле меня топает где-то. Блин, вот этот робот лежит. Ну вот сюда мне надо, как? Хотя я вроде бы здесь. Мне вот сюда надо, вот прям сюда, наверное. А ну-ка, все, вот сюда нам надо идти, вот сюда. Прям зеленую хрень вот эту. Блин, опасно. Просто они тут очень близко едят. Надо быстрее проскочить просто. Вроде бы сюда написано. А нет, походу дальше чуть-чуть. Ох ты ёпта. Вот туда, вот туда вот, походу. В вот ту дверь крайнюю. Здесь просто так. Телек можно посмотреть. Рок, рок послушать. А больше тут ничего полезного нету. Да-да-да, походу это она есть. Да, не знаю точно. А вот это да, сохранить можно игру. Ну сейчас что-то начнется, я уверен, просто чувствую, чувствую что сейчас что-то какая-то хрень на тень начнется. Мне просто вот такие вот заведения не нравятся вообще, да? Ай, не смог. Это поврежд... да, конечно, зави... конечно повреждение данных сегодня. Ай, бля. Грегори, система безопасности знает, что ты здесь, поэтому она тебя изолировала. Сбрось выключатели усные подачи питания в западном зале игровых автоматов. После этого ты сможешь отремонтировать голову. А я не собирался вообще, на самом деле. Я думал, это да, хрень какая-то бесполезная. Ее ремонтировать вообще бессмысленно. Я думал, мусорку ее выкинуть вообще. Ну ладно, так и быть, может быть, уже что-то начнем ремонтировать. Но сохранимся обязательно, конечно. Потому что... А! Сохранимся, конечно, ага. Интернета же нету, по сути. Сохранимся. Хрен-то там. Не, ну света есть на самом деле, но не везде. Вот падла едет сюда. А мы ее обманем. Где я? Меня нету. Я для тебя мертв. Блин, это плохо очень. Плохо. Света нет, еще стремнее становится играть на самом деле. А выключатели я не знаю, где находятся. Вообще без понятия. Один туалет видели, да? Внизу. Один. Один, бляха, из трех. Или сколько там надо, я не знаю. Один из трех это капец. Как их найти-то, ну? Сохранялки не работают. Их не, нету просто. Не существует их больше. И она где-то топает еще. А нет, можно сохраниться. Как нет? Сохранить написано. Ух, бляха. Мразь ты такая. Туалет не трогай меня, пожалуйста. Как? В смысле включен? А что делать-то вообще? Надо же... Э! В смысле перезагрузить западный зал и круг Будка диджея. Какая нахрен будка? Какого нахрен диджея? В смысле, ты хочешь сказать, мать, что я просто тупой дебил? Я сюда зря пришел вообще? Я думал, надо просто рубильники включить и делать все, закончено. Охренеть, а придурок получается. Она меня сейчас назвала придурком полным. Будка диджей. Это диджей? Вот диджей уснул, вот, бляха ваш. Тупой дебил. Разбудите диджея, он спит. Какая будка диджей что ты несешь мать я не понимаю кто это мне подсказки такие дебильные говорит какой какая будка еще диджей не понимаю чем вы говорите вообще Эррор, какого хрена мы мне домой уехать пока есть возможность но я не хочу просто здесь не хочу серьезно не хочу нет мне стрёмно с вами вообще общаться падла Ох, блях, Монти, ты же умер, в смысле? Чего? Монти помер, как он... О, все, наконец-то. Да будет свет. В смысле? Как это? Как ноль, я же одну включил. Замыкание программ, запуск диджейных протоколов. Каких дид протоколов? Вы что, менты, что ли? Установите питание, удел уборки. А, ну допустим, это недалеко. Это близко очень даже, я сказал бы. Правда, вот этот хрен мне будет мешать э, уборку делать. Да пошел он в жопу, я его манал вообще. Какой-то при, придурочный будет мне, меня мешать мне проходить игру. Не понял. Это кто? Чё за херь? что происходит ахренеть это диджей приснулся. все валим отсюда диджей с ума сошел ваш диджей с ума начал сходить потихонечку хорошо сбросить как он сказал выключатель ну, я так понял, мне вот сюда надо, первый этаж, вот этот рубильник включить. не это будет проблематично. Это вот дебил, потому что этот ездит вечно, мне портит всю Блин. Ой-ой-ой. Осталась одна область. Какая? Самая сложная? которую хрен не доберешься. Не люблю такие области, если честно. Сибирь, блин. Челябинская область, наверное, надо добраться туда. Ну я реально даже по карте не могу найти. Хрень не бегает, смотри как быстро. И она, кстати, ко мне побежала только что. Это опасно. Надо по камерам тоже мониторить, куда они бегут вообще. Она могла мне навстречу прям прибежать, и все, у меня жопа была полная. Я так понял, что мне надо прямо туда, куда она сейчас пошла. Прорвемся Побежали Вот так вот Ай, блин, музыка, конечно, напрягающая играет, если честно Чуть-чуть а Рубильник, я так понял, все-таки Это что такое вообще? Рубильник я так понял, так раз на третьем. Это же блин, вот там походу где-то в конце. Стоп прудов, стоп прудов. Отвечаю тебе, отвечаю. В конце концов надо с одной туда добраться, правильно? Че сидеть тут в будке? Я чё дебил что ли? Или какой-то блин закло что ли? Че в будке буду сидеть все время? всю игру? Включить рубильник сказали. Значит, все, пошел выполнять. Ой, бля. Мат собака такая драная, ну. Круг сделал, пошел нахрен. Вот я, кстати. А вот рубинник возле меня прям, смотри. Все, да будет свет. Чего? Ох ты, падла такая, паучарская. Вот падла. Валим, валим, валим быстрее. Давай, куда? А неправильно, надо было сюда. А -а -а -а, в смысле? Не, ну очень стрёмная игра, я тебя отвечаю. Просто Чика, он ходит в миллиметре от меня, но она не пролезет сюда. Печаль беда. Вот как мне пройти, а? Вот как? Как мне пройти? Это же невозможно. я сто процентов спалюсь. И она меня убьет, конечно. мне переигрывать сюда заново придется. В сотый раз причем. Мой тут есть какая-то нычка еще одна. А, точно, вот она. Я забыл уже про него. Я где нахожусь? Я вот здесь нахожусь. Она в мою сторону, кстати, пошла только что. Капец, ну какой бред, ну просто бредятина. А где я нахожусь, кстати? В принципе, я могу и так посмотреть, но я не вижу, где она ходит. Но я тут нету уже. Ты понял? Ага, это центр. Ну он в центре ходит, а я где-то тоже вот здесь сижу в будке. Ну рядом, рядом. Все, погнали. Пошел нахрен стукач, сраный. Я все равно доберусь домой. Все, я, я добрался. Я добрался. В смысле нет. Я, же, я все сделал. Как нет? В дальней части зала тех техобслуживания, это где? Самый дальний зал, это где вообще? Кажется, я понял, где это. Но это самое сложное будет сейчас. Вот сюда надо, короче, нам. Охренеть, это же мне придется от этого паука сбегать, наверное. Я так понял. Охренеть. В натуре. Вот он. Вот падла. Ну все, мне жопа. Помчались. Быстрее, бежим. Он раскидывает все подряд. Он вообще бесстрашный, чувак. Ой, мы сильные, мы молодцы, мы победили, мы всегда побеждаем. Че, мы какого-то дебила не пройдем, что ли? вообще без проблем и мы, мы вообще красавчики мы вообще все все охрененно правда надо было зарядить конечно но это не важно в принципе Ух, это самая сложная миссия наверное для... за все время потому что починить голову робота надо это здесь а... да походу здесь окей давай починим уже потом в следующей серии наверное уже будем дальше снимать потому что Ой, здесь проходить но мне снимать да так чё починил о, отличная работа. Отнесет, ремонтирую голову назад на гонке краб. Хорошо. А, Рокси, Ну ладно, не важно Ну, в принципе, все. Мы молодцы. Мы все сделали. Не знаю, сейчас отнесем или попозже. Ну, можем сейчас, в принципе, чего нет? Просто вернуться обратно. И все. Уже все хорошо. Уже все э, в порядке. Все работает. Не тоже было 5 минут назад. Какая-то говнотель была. Полная. Сейчас уже все хорошо, уже все работает, только роботы эти дебилы мешают мне жить нормально. А так все уже хорошо, прекрасно. Вот падла <скрапрош ten> Ну все, в принципе, мы уже выбрались, сохраняемся здесь. Потом я уже, А да, что? мы получается голову починили, надо отнести на Рокси Факс, э, э, э, гонки, да? Получается, или что? Не, ну реально, согласитесь, это очень сложная была миссия. Получается, нам надо было включить 4 выключателя. 4 или 5. Подожди. Первый это возле этого дебила паука. 3 потом. Что-то я не понял. А сколько мы выключателей включили? Выключили. 3 или 4? Что-то запутался, реально. Ну по сути, 3 должны. Не, 4. 4 было. Потому что первый не читался, походу. Это был нулевой, но я не знаю почему. Не, не сосчитали его, короче. Но мы четыре выключателя включили. Потом этот э, Монтик, кстати, как, какого-то хрена выжил. Половина тела осталась, он руками греб как-то. Я думал, мы его убили полностью. Но охранники вообще не в курсе, да, что тут творится вообще за трэш? Почему охранники сидят, тупо сопли жуют? Я не понимаю. Где охранники? Куда они подевались? Я не понял. Охранникам за что деньги платят? За то, что они спали в коморки свои, да? А потом один какой-то шестилетний пацан все разгребал, да? Ну это капец, реально. Представьте самому шестилетнему пацану все это делать? Это охренеть можно, с ума сойти. Не, ну я бы не смог, серьезно. Я бы не смог, честно признаюсь. Вообще никак, ни капельки. Это, ну это нереально почти. Не знаю, ну уважуха ему, конечно. Если он в реальной жизни Такой существовал Так, задолбал ты уже Руками махать Так, ну В принципе, пройдем А мы, получается, просто фигурку должны поставить на место Или что? Голову вот эту А сохранялка там есть? Просто не хочется Опять заново идти Блин, ты руками задолбал махать Я хедшот сейчас бабахну, блин не, nee, походу тут нет сохранялок. Вообще. Ни единой. Не присутствует. Хотя в начале и было. Но в начале поставим голову, вернемся обратно, в чем проблема. Давай здесь. Высади меня, пожалуйста. Я сам уже дойду пешком. Не, ну высадил красиво, да. Так, просто голову поставить и все. Проблема, блин, нашлась. Не, он ну так не все так легко, на самом деле, как кажется. Все же. Тебе голову поставить надо или что? Ч тебе надо? Это я, я, я не понимаю, зачем? Голову карту на территории какому карту? В смысле? Я думал, этому чуваку он приделал, чтобы он опять очнулся, нормальным стал. Какому карту? В смысле? Гоночный карту-то, который? В смысле? Так это он далеко, он там. Ка сразу нельзя было сказать? Не, ну это в следующей серии все. Я тебе говорю, все. Не, ну какой-то карт еще. Я, я думал просто к тому чуваку приделать, а теперь карт надо будет еще искать в следующей серии. Я не знаю, какому именно. Тут их дохрена. Реально дохрена их. Так, чувак. Решайся. Так ты меня задрал уже, ну. Да пошел ты в жопу, ч ⁇ я тебя боюсь? Я вот таких, как ты, 20 штук прошел. Ничего страшно что ли? Мне вообще не страшно, бесстрашный уже. После этой серии я точно бесстрашный становлюсь. Ну, кроме рук вот этих махающих. Это да, это тут привыкнуть тяжело. Ну, в принципе, мы привыкнем, конечно, все равно со временем. Ну, сейчас разрядится еще, круто. Have... Что? Не надо твои руки корявые сувать сюда. Вообще не трогай, не прикасайся ко мне никогда в жизни больше сюда. Так, чувак, ты тоже, конечно, не давай так, помедленнее дыши. А то Фредди сейчас твой не спасет тебе вообще ни капельки. Она прям сзади меня стоит. Это хреново. Ай, Фредди махает. Здорово! Здорово, я дебил! Возле тебя сейчас Рокси сожрет! Да, здорово! Ну ты придурок, конечно, Фредди, вообще еще тут. Ларек заглядывает Ты что, Ларек с мороженым понравился или что? Ну, подожди, там пару часиков откроется, все, и нормально все будет. Ну, будем заканчивать, наверное, вот так вот. А что ему сделать? Она, кстати, меня сейчас сожрет. Мне кажется. Все, мне жопа. Прощай. Фредди, ты, ты короче, дебил тупой. Вот так вот на могилке напишешь у меня. Ну, ладно, все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжения, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей. вы дадите таким образом мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Все ссылки в описании под видео. Заходите, вступайте, спонсируйте, делитесь видео с друзьями обязательно.